Всем привет, с вами Сдая 2002, И сейчас я делаю такое видеообращение Короче, по поводу сериала Ромео Энн Джульетта Блин, для особо одаренных Не смотрите сериал? Блин, я в первой серии говорила Что, типа, не пишите мне, что я копирую У меня, во-первых, сериал абсолютно другой Название там только и имена нафиг другие все. У КПШ королева большой там вообще совсем другой сериал. У нас только название одинаково, почти и все. И имена. Главных героев только, блин, нафиг. Блин, вы реально достали. Кто так думает? Ну, мне написала одна девочка, короче. ЛПС. Как, короче, посмотрю. Короче, ЛПС Сильвер Стар. Копируешь КПШ? Я ее, во-первых, не копирую, а во-вторых, я говорила это в первой серии. Пожалуйста, вот задолбали. Вот, блин, если, например, меня кто-то будет копировать, я на самом деле даже, по-моему, обижаться не буду, потому что скопировать тоже невозможно, у вас будут, наверное, имена другие. Бэты, в конце концов. Ну, короче, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, смотрите мой сериал Ромео и Анжелета. И всем пока. С вами была Зои 2002.